Всем привет! А сегодня в этом видео я вас познакомлю с высшей школой кулинарии. Настал, я думаю, все-таки тот день, тот час, когда вы уже на ступенечку поднялись выше. Не все вытерпят, не все смогут это повторить. Так что мужайтесь, волю в кулак, поехали! Конечно же, я пошутил. Это самое простое блюдо, которое мы готовили, наверное, на нашем канале. Это французский соус тартар, который подходит к любому, я думаю, блюду, к рыбе, к мясу, картошки фри, к картофелю. Да вообще, если люди просто любят жрать майонез, а таких у нас предостаточно, я думаю, он залетит на ну ура. Этот соус колхозный, колхозный, потому что он просто самый легкий из всего ассортимента разнообразия французского соуса. Просто все нарезать, закинуть в одну тару и смешать. Все. Познакомимся с сегодняшним ассортиментом продуктов. Это зеленый лук, укроп, яйца куриные отварные, маслины, дижонская горчица, огурцы соленые, маринованные, малосольные без разницы какие, чеснок, красный репчатый лук, лимон, оливковое масло и, конечно же, майонез. Запускаем наш процесс приготовления. Берем яйца и очищаем их от белка. В данном продукте нам нужен только желток. Низку для нашего соуса артар берите побольше, это нужно для того, чтобы более комфортно это все дело вымешивать. Крошим яйца в дрянь, затем выливаем сюда небольшое количество оливкового масла, Опа. грамм 50, и тщательно это все вымешиваем, чтобы получилась однородная масса. Но ну, я думаю достаточно Вот такая вот сметанная масса получилась Нужно просто постараться разбить все комочки Далее приступим к нашей нарезке Берем красный лук Лук я люблю, поэтому возьму половину луковицы Нарезаем его мелким кубиком Затем берем огурцы Отрезаем жопки Начинаем их нарезать мелким кубиком. Дальше нарубаем маслины. Все ингредиенты положите ровно столько, сколько вы хотите увидеть в своем будущем соусе. Любите у маслины, но положите их больше. Любите его огурец, но положите его побольше. Запомните, вы творец на вашей кухне. Умные слова нужно записывать. Добавляем маслины в будущий соус. Далее добавляем нашу зелень. Берем укроп, предварительно помыв, не забывайте об этом. И шинкуем его в дрянь. Зелень я люблю, поэтому я ее добавлю побольше. Также берем лук. Далее, не добавляя обороты, в мою мясорубку отправляется чеснок. Раздавили, нашинковали. До свидания. Затем добавляем дежонскую горчицу. Допустим, я возьму три чайных ложечки. После чего вмазываем туда мазика. Затем проводим нашу уже знакомую манипуляцию с лимоном, чищаем немножко цедры для лучшего аромата. Отлично. И вливаем туда немножко сока С соком не переборщите так как у нас кислотности уже там предостаточно она идет от огурцов от маслин плюс еще лимон и замешиваем наш соус в данном случае мне как терапия муза мне захотел сюда добавить немножко черного перца Отлично. Вымешиваем. И, о боже, случилось чудо! Соус готов! Самое основное время, я думаю, понадобилось на отварку яиц. Вы можете еще больше уменьшить ваш временной отрезок приготовления этого соуса. Когда яйца будут твориться, вы можете нарезать все ингредиенты Отдельно разложить их по тарелочкам И когда яйца сварится, все подготовленные ингредиенты Можете уже смешать в одну тарелку и все Ну вот наш соус готов Кому понравилось, ставьте лайки Жмите колокольчик, подписывайтесь на канал Оставляйте комментарии э, Что бы вы хотели видеть в дальнейших видео Всем пока Репост. Вы, те, кто... Да пошел своим репостом